Поднимите, пожалуйста, снасть. Будь ласка, поднимите снасть. О, драч, ё-моё. Валера, на работе мне тоже протокол? У меня тоже драчка. Поэтому я не вижу проблем, чтобы на него составить. Что за херня? Чего ты вдруг решил, что нужно кому-то сделать добро, а кому-то нет? Да я там уже работал Покажите, пожалуйста, рыбу. Валера. Чего я что, говорю? С рыбы давай, пускай идет. Е-мое, бля, Вот позорники. Еп, ману дать. Да, не я, я выключу, посмотрю. Да? Не, не выключу, да. ай яй Дайте посмотреть, бля. Ай-яй-яй, старный тепло. А что вы не знали? Оно у вас просрочено. Валера, как ты запишешь туда количество рыбы? На не покажите. Коля, рыба, пока я Нет, покажите рыбу и посмотрим, есть ли там отметины. Ладно, вы взяли бы, вытащили бы сетку и вытащили бы сетки рыбу, бля. А так вместе с сеткой выкинуть. Ну нормально, бля. Вот как так можно, бля, относиться к рыбе? Вот потом, почему, вот почему правильно, что вот, вот на вас надо по полной программе составить, протоколы, пошел. это вообще, упало. что упало, упало. Я что, не видел? Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодняшнее наше очередное видео, в котором я попытаюсь взять ответы на все вопросы, которые вы задавали в Одесском рыбоохранном патруле после того, как... Вышел ролик наш с 12-м рейдом, там, где мы с Валерием, эм, с инспектором Одесского рыбхарного патруля подъезжали на выходе глубокого Трунчука, там, где браконьеры выкинули садок сетью, помните, да? Вот. И там очень много вопросов. Во-первых, э, почему инспектор не зашел в лодку и не взял садок? Второй вопрос, почему я не зашел в лодку и не взял садок? Третий вопрос. Почему инспектор не изъял лодку? Четвертый вопрос. Почему инспектор не изъял удостоверение общественного инспектора рыбоохранного патруля, которое было у браконьера? В общем, ответы на эти вопросы и другие с Одесского рыбоохранного патруля в сегодняшнем видео. Смотрите. Так, ну вот начальник я написал такое заявление. Прошу вас в житые заходы реагирования по обставинам, какие выставлены в видео, как и на YouTube канале нашим «Всё для клево». Рейд номер 12. В каком инспектор нами погляд, на в полной мере выконав вымоги рыбохоронного законодавства. Вот написал это начальнику, и посмотрим, как дальше это будет развиваться. Итак, друзья, находимся мы в гостях у заступника, начальника Одесского рыбоохранного патруля, Алексея Аласенко. Добрый день. Добрый день, Александр. Есть несколько вопросов. Вот, по нашему видео, которое мы снимали с инспектором Одесского рыбоохранного патруля во время рейда, на глубоком трунчке, когда браконьер выкинул садок с рывой. И вот есть у наших подписчиков ряд вопросов, в том числе и у меня, которые я немного иногда недопонимаю. Вот проясните, пожалуйста, моменты. Первое. Имею ли я право, как общественный инспектор браконьего патруля, заходить в лодку к нарушителю и проверять садок с рывой? Александр, согласно утвержденному положению про общественные инспекторы рыбоохраны, вы не имеете такого права. Такое право дано статьей 10 закона Украины про рыбное господарство, промысловое рыбарство и охрану водных биоресурсов только лишь инспектору рыбоохраны. То есть он, он имеет право заходить в лодку. И проверять... осматривать, осматривать улов, осматривать лодку, проверять документы на регистрацию данного, данной лодки. Это полностью все перечислено в статье 10 закона, который я уже назвал. Поэтому к этому видео у меня также, как у руководителя, непосредственно есть ряд вопросов по непосредственно по проведению этого рейда соблюдения приказа 512 о проведении этих рейдов, который утвержден, кстати, в Минюсте. И вы, как общественный инспектор, знаете, тоже знаю, знаете этот наказ. Поэтому на сегодняшний день мною, после того, как я просмотрел данный видеоролик, была составлена доповедная записка на имя начальника управления с требованием провести дисциплинарное проваджение. В отношении данного инспектора, который с вами находился непосредственно в рейде, и я считаю, что он допустил массу нарушений, касаемых непосредственно проведения рейда, составления административных материалов и данная доповедная записка подана на имя начальника управления мной сегодня. Я думаю, что она будет рассмотрена положительно, будет назначено дисциплинарное расследование, как в отношении инспектора, так и в отношении руководителя, скажем так, предповедального за организацию работы Днестровского рыбоохоронного поста, и с материалами дисциплинарного расследования – я ознакомлю вас дополнительно, потому что я в данной доповедной записке непосредственно настаивал на том, чтобы, так как негативный резонанс общественности очень большой, я читал непосредственно комментарии по, по, под этим видеороликом на YouTube, я бы хотел, чтобы все выводы, которые будут сделаны в дисциплинарной комиссии, были непосредственно, были непосредственно доведены до общественности. Да, и обязательно я хочу попросить, чтобы было понятно, почему инспектор не проверил садок и игнорировал все мои просьбы об этом. Вы понимаете, что я да я из, изначально хочу вам разъяснить и для ваших подписчиков, для тех, кто будет смотреть непосредственно этот видеоролик, что когда вы подъехали к лодке и зафиксировали момент нарушения, а именно ловлю колючим, путем багрения к колючим орудиям лома, так называемым драч то это уже квалификация грубого нарушения правил рыбальства. То есть это статья 80, 85, статья, часть 4 КУПАПа. Угу. Она четко предусматривает э, штрафную санкцию с конфискацией изнарядь и засобив в чинене правопорушения. Да. Все, точка. Поэтому, поэтому инспектор, который... Составил протокол, я еще этого протокола не видел, и мы уточним, какую часть он составлял. Когда этот протокол будет непосредственно передан нам на рассмотрение, я уточню, какую часть он составлял. Но если этот протокол составлен по статье 85 части 4, то помимо а, забороненного знаря диалогу, то есть драча, он должен был еще непосредственно описать факт, что это, это правопорушение, грубое правопорушение вчинялось на плавучем засобе, номер такой-то, такой-то. Ну, так он, он это написал. Он написал, конечно. то есть, лодка им была зафиксирована в протоколе и... Протоколе протоколе лод... номер лодки? Нет, конечно. не номер лодки. Я же еще раз говорю, статья говорит с конфискацией снаряд а -а -а. и засоби в чинение правопорушения. То есть он должен был то есть он, Конечно, он не конфисковать, он должен был ее описать, а конфисковывать, вы знаете, у нас только по решению суда. Поэтому суд после рассмотрения данного протокола принял бы решение непосредственно по конфискации, по конфискации забороненного снарядела и плавзасоба, на котором вчинялось грубое правопорушение. Но что должен был он сделать с лодкой, на которой находился... Доставить Дорожник. ее на место хранения, оно есть у нас в Белгороде непосредственно, под ответственное хранение сдать ее, и до решения суда данный плавзасоба находился у нас на территории. я правильно понимаю? Ну, из... я же еще раз говорю, на тот момент, да, то есть административный протокол предусматривает... Ее изъятие до решения, э, по, решения по данному вопросу, административному протоколу в э, судовом органе. То, и, то есть, если хозяин лодки сам занимался... Естественно. А да. если, его, если, например, а, Смотрите, лодки... на, данной лодке, на данной лодке вчинялось грубое правопорушение. Поэтому, я же еще раз вам зачитываю диспозицию этой статьи. Она предусматривает конфискацию изнаряд и засобов. То есть, на ней вчинялось грубое порушение снаряд и засоби угу. да. понятно но я же еще раз говорю решение по данному протоколу будет принимать суд поэтому суд может оставить из конфискация а может без конфискации есть, данного плавала и, плавала и удочку, и, удочку да. и драч драч удочку да. посчитать ущерб нанесенный. Uh -huh. Я так понимаю, следующим вопросом будет вопрос mm -hmm. садка. Да. Единственное, конечно, как он мог допустить такое, что сразу не вытащить садок, не осмотреть плавзасып, не, не вытащить садок, не посчитать ущерб. То есть, ну я же еще раз говорю, очень много вопросов, очень много вопросов. Кстати, вы много видели, вопроса, что ему звонили? Я-то понимаю, что, наверное, на него давил, yeah. кто-то давил. Поэтому, поэтому, уже раскрою все карты и секреты моей доповедной записки, я вас ознакомлю с ней, это да, документ, поэтому основным аспектом и основными вопросами, которые я хочу, чтобы были в дисциплинарном проведении, как бы донесены, донесены, я хочу его опросить, кто ему звонил, и, как написано в моей доповедной, давались ли ему команды прекратить этот рыбохоронный рейд, что для меня очень важно. Вот сейчас идет запрет в рыбной ловле, да, нерестовый период. И, к сожалению, большому сожалению, вне тех разрешенных участков, на которых разрешено там ловить на одно удилище с одним крючком не более 3 кг рыбы, сидят рыбаки и ловят там на 5 удилищ и вне этих зон. Особенно отстрелки выше по течению. Скажите, пожалуйста, будут ли применяться какие-то меры, в конце концов, чтобы прекратить вот этот беспредел на реке? Я сам хотел остановиться на этом вопросе. Спасибо, что вы его подняли. Значит, Мне бы хотелось, чтобы каждый в период запрета, каждый бы начал бы с себя непосредственно и соблюдал бы правила любительского и спортивного рыболовства. Потому что я вам хочу сказать... Очень редко встретишь рыбака, который поймав карпа на 3 килограмма, собирается на 10 минуте и уезжает домой. Или в дальнейшем выпускает эту рыбу. Ни в коем случае я в этом вопросе не убираю роль рыбинспекции. Мы будем контролировать этот момент. Мы просим звонить нам по вопросам правонарушений, которые вы видите. Телефон вы, пожалуйста, укажите дополнительно нашего Сделайте. горячей линии. Да. Он везде есть. Профилактическая работа нами проводится. Реагируем мы постоянно. Тем более, что вы уже видите, мы очень часто стали привлекать общественность к рейдам. Очень много у нас общественных инспекторов сознательных, которые участвуют, как и в рыбоохоронных рейдах на воде, точно так же и на рынках города Одессы и области. Сейчас период нереста непосредственно очень многих будет интересовать вопрос, откуда появляется рыба на рынках, так как есть запрет. Поэтому мы отслеживаем эти вопросы. Хотелось бы сказать огромное спасибо общественности, которая реагирует непосредственно на нарушения и нам сообщает. Когда будет рейд по рыбе? Обязательно меня пригласить? Обязательно пригласим, обязательно пригласим, чтобы вы очень посмотрели. Но насколько я понимаю, сейчас у нас рынки закрыты в связи с карантином. Поэтому я думаю... Продают возле рынка. Вот, вот так называемые дорожки. Да. да. Поэтому э, я думаю, что мы обязательно вас пригласим э, непосредственно в этот рейд. А вы зададите вопросы, касаемые э, откуда эта рыба, есть ли на нее накладные. И кем она предоставлена для продажи. И почему люди торгуют в запрещенных местах. Поэтому вы же знаете, моя позиция была от первого интервью и в дальнейшем с вами, что мы всегда рады. Мы всегда рады и спасибо, что вы тот общественный, который не дает спокойно спать браконьерам. И я и вам не даю спокойно спать. Ну, это наша работа. Вот. Это наша и... работа. И я с удовольствием еще раз говорю. Алексей, знаете, что мне понравилось? Да. Нравится больше всего. Да. Открытость Одесского рыбохрана патруля что я могу прийти и задать вопросы и получить ответ. Вот это самое главное. Ну, потому что не э, вы работаете для нас, а мы работаем для вас, для государства и для людей. Вот и хорошо. Алексей, крайний вопрос. Я боюсь, что со мной просто не захотят ездить инспектора в рейды. Из-за того, что с одним так произошло, с другим... Я пытаюсь показать, как оно реально есть, а получается, что инспектора немного нарушают. И из-за этого вы их... Начинайте наказывать, а они отказываются на ездить вреды. Вот как здесь быть? У вас там скоро закончатся, закончатся все инспектора. Александр, любой, любой отказ инспектора, инспектора будет мной лично, как заступника начальника управления и страктован как нарушение законодательства. В каждом коллективе есть те, те люди, которые как бы нарушают, не нарушают закон. Мы с теми, кто нарушает, боремся. Я понимаю, что у каждого есть знакомые, тем более, что ну, люди без ротации на долгом промежутке времени, которые обслуживают один и тот же пост, понимаете, ну, у каждого появляются друзья, знакомые как было в вашем видео, да, ты меня разве не знаешь, да, задавались такие вопросы. Я вам хочу сказать, что мы не будем терпеть не будем терпеть нарушения законодательства, нарушения законодательства, и будем применять методы как дисциплинарного, так и другой ответственности. У нас есть средовые группа, которая может работать по территории всей области, поэтому я же еще раз говорю, для этого и сделан телефон непосредственно нашей горячей линии, мы реагируем, а если у кого-то либо будут факты, у кого-то либо будут факты, что инспектор сросся с браконьером, или некачественно выполняет свои функциональные обязанности. Я еще раз говорю: прошу звонить на телефон горячей линии. Прошу, даже если они думают, что эта информация не доходит, а она доходит всегда, я прошу звонить вам. Прошу звонить вам. Да. У вас есть прямая связь непосредственно со мной. Мой телефон включен 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Пожалуйста. Друзья, если у вас такие факты есть, действительно, есть наше вайбер-сообщество Все для клева Днестр. Я в этом сообществе администратор, легко мне найти, ссылка на это вайбер-сообщество находится в описании к этому видео, поэтому меня легко найти. Пишите мне все факты браконьерства, которые вы знаете. И еще хотелось бы остановиться. Вы поняли вопрос нереста. Мы самый главный вопрос забыли осветить, что с картой разрешенных мест ловли вы можете ознакомиться на нашем сайте Facebook «Одесский рыбоохоронный патруль». Она в онлайн выставлена. Или в этом видео, которое вы видите с правой стороны от себя вверху. Там тоже я все показал. Да, все да. ваши места, где вы, где вы в вашем наказе определили. Поэтому я... Желаю, чтобы этот запрет прошел безболезненно для рыбы, чтобы все браконьеры нами были пойманы, нами были пойманы с вашей помощью. И звоните. Честно, охватить практически невозможно все водоемы, поэтому... Не, вот та помощь, которую вы оказываете звонками на горячую линию, ходя с нами в рейды, добавляя количественность, и снимая, и показывая все это, она непосредственно э, оказывает огромнейший результат. И я, кстати, я вас хочу поздравить, я уже поздравлял, но хочу поздравить на камеру с миллионным просмотром. У вас есть видеоролик, который угу. миллион подписчиков, я вам хочу... Не подписчиков, а, а, миллион, просмотров. А, а, миллион просмотров. Да, миллион просмотров, я хочу вас с этим поздравить. И как бы я считаю, что... 50 на 50 – это заслуга и Одесского рыбоохранного управления. Потому что вы показываете будни рыбинспекторов, и эти рыбинспектора в каждодневной своей работе, каждодневной своей работе делают и приносят пользу государству. Да. Поэтому мне бы очень сильно хотелось, чтобы каждый любитель, каждый любитель, который законно ловит на один крючок в период нереста, да, не более трех килограмм, Каждый любитель, если видит правонарушение, обращался на телефон горячей линии, либо писал в вайбер-сообщество, а вы непосредственно эти вопросы понимали перед нами. Да. Спасибо большое за интервью. Огромное Очень вам спасибо. Очень рад был с вами встретиться. Что, Да, что тоже уделили время, поэтому, я как вы как правильно сказали, Одесский рыбоохоронный патруль всегда открыт. Мы всегда готовы сотрудничать и рады сотрудничать, если это все происходит в правовом поле. Друзья, ну вы были на YouTube-канале все для клёво».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 штрафов за... за использование и продажу барханерских рудилова. Вот так вот бросают сети и гибнет рыба. Что, еще один? Е-мое, блин. Блин. Е-мое. Посолобик. Да май... Ну, смотрите. Посолоб на десятку, карп на десятку и второй. Карпик где-то тут уже на шестерочку. И все это уже никакое, к сожалению.